Сегодня мы вам расскажем, как включается функция аттенюатора в радиостанциях линейки Мегаджет, таких как Мегаджет 100, Мегаджет 200, Мегаджет 200 ⁇ и Мегаджет 300. Начнем с Мегаджет 100. Функция аттенюатора в этой радиостанции включается нажатием и удержанием 2-3 секунды кнопки 9 канал. На дисплее появится индикация. Вот аттенюатор включился. Чтобы выключить аттенюатор, надо опять-таки зажать кнопку 9 канал. Аттенюатор выключился. На радиостанции Megadjet 200 все проделываем в той же самой последовательности. Зажимаем кнопку, аттенюатор включился. Зажимаем ее еще раз, аттенюатор выключается. В 200+, точно такая же система, как мы и рассказывали. Включился, выключился. В трехсотом также зажимаем девятый канал. Включился аттенюатор. Аттенюатор выключился. Теперь мы вам расскажем о том, что такое вообще сам по себе аттенюатор. Аттенюатор это функция, которая уменьшает амплитуду и мощность сигнала без существенного искажения его формы. С точки зрения работы, аттенюатор является противоположностью усилителя. В то время как усилитель обеспечивает усиление, аттенюатор обеспечивает ослабление или усиление в меньше, чем в один раз. Аттенюатор используется в средствах радиосвязи CB-диапазона для того, чтобы погасить слишком сильные сигналы до приемлемого уровня и тем самым оградить пользователей радиостанции от ненужных ему помех. Рассмотрим это на простом примере. Вы слышите в эфире разговор двух пользователей, которые находятся от вас очень далеко. Общаются они, например, с усилителями, поэтому вы их слышите. Но вы слышите только отголоски их разговора и помехи. Ответить вы им не сможете, так как у вас станция без усилителя, например, и они вас все равно не услышат. Тогда и нужна будет функция аттенюатора. Вы его включаете, и приемник радиостанции существенно сужает круг своего приема. И вы уже не слышите ненужных вам пользователей и их переговоры в эфире. Эта функция не распространяется на передатчик радиостанции, то есть передатчик остается работать в обычном режиме. Спасибо и до свидания.